В Латинской Америке используется такая форма, скажем так, определение расстояния от мяча. То, наверное, они просто как бы дали возможность стране представить их ноу-хау, которое есть в, южноамериканско, в южноамериканской среде. Поэтому оно ни на что не влияет. Но с другой стороны мы видели, что в одном из матчей, я не помню, какой арбитр, забыл. В первом тайме у него не было пенки. Другой ее проносил, также не использовал. Ну, потому что с ним непривычно. А по большому счету оно дает возможность арбитру уйти от разговоров вот этих отодвиганий. Он себе читал, провел, не хотите становиться, получите. Не надо отталкивать, упрашивать и так далее, и так далее. И потом тебе, пока ты стенку устанавливаешь, говорят, мяч подвинули. Ты, оно как бы для удобства, оно и так эмоционально прикольно смотрится, да, с одной стороны. И с другой стороны оно несет то, что ты уходишь от ненужных разговоров с, с игроками по поводу установления стенки или вперед или назад мяч, то есть ты определил четкие позиции и их отметил, просто кто качественно наносит, а кто кружочком, кто птичкой, но это тоже оно, как стадиончик цветной, так и это можно пообсуждать. Что касается электронной системы определения взятия ворот, то мяч забитый, ну, скажем так, бензема, то, что были видеоповторы, я не уверен, вот у меня нет уверенности на процентов, что было и ворот. Да, когда там электронную графическую дали, но мы знаем, что электронная графика, она делается, ну, это компьютерная графика, ее как хочешь, так и делать. А вот те повторы, которые были в линию, в принципе, у нас мяч должен полностью пересечь. Что значит полностью? Это значит, должна быть просвет между мячом и линией. Я в данном случае, повтором, просвета не увидел. Но сработала система, это опять же, как бы, все равно проверочная. Пробовать нужно было, и на таких, скажем, мундиалях, она ну, более визуально хорошо смотрится, Пробуйте все. Поэтому и новшество. Поэтому и будет большими людьми обсуждаться. Поэтому я считаю, что как бы видение хорошее, просто нужно какие-то вещи скорректировать. видео.